В прошлый раз мы говорили о том, как скидки и специальное предложение делают клиентов еще более уверенными в вас. А сегодня мы узнаем о том, как благоприятно влияет создание предложений на клиентов. От этого они становятся еще более уверенными в вас. И рекомендации могут быть в виде набора ваших услуг вместо того, чтобы покупать по отдельности. А если вы продаете продукт, тогда это может быть целый набор продукции по скидке. Понимая тот факт, что вы мобилизируете ваши услуги, да еще и со скидкой, клиент становится еще более уверенным в вас.